Mm-hmm. Андрей Первозванный был рыбаком, жившим в селении Капернаум на берегу Галилейского моря. Однажды он услышал, что из иудейской пустыни пришел Иоанн Креститель, проповедующий покаяние и приближение Царствия Небесного. Непреодолимая сила повлекла Андрея к реке Иордан, где он стал свидетелем небывалого чуда когда Иоанн крестил народ, на берегу появился человек, которого звали Иисусом из Назарета. После крещения над ним вдруг отверзлись небеса, и на голову Иисуса спустился Дух Божий в виде голубя. Тогда Андрей понял – вот тот, кто знает путь в Царствие Небесное, и назвал Иисуса в своем сердце Равви, что значит «учитель». Когда на следующий день Иисус проходил мимо, Андрей вместе с другом пошел вслед за Ним, не смея приблизиться и первым заговорить. Иисус сам оглянулся и спросил, что вам надо. Они сказали, «Равви, где ты живешь?» Иисус ответил, «Пойдите и увидите». Через некоторое время Проходя вдоль Галилейского моря, Христос увидел двух знакомых братьев Андрея и Симона, которого он нарек именем Петр, что значит «камень». Братья рыбачили, закидывая сети в море. Христос позвал их, «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И оба брата, тотчас оставив сети, последовали за учителем, Андрей был первым, кто пошел за Христом, поэтому его и называют «Первозванным». Много чудес увидел Андрей Первозванный, став учеником Господа. Он стал свидетелем великого чуда Воскресения и Вознесения Спасителя. «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». День Пятидесятницы, когда апостолы были вместе, внезапно сделался шум с неба, и в воздухе появились языки огня. Все они исполнились Духа Святого и стали говорить на разных языках, готовясь к великому апостольскому служению. Апостол Андрей отправился проповедовать Слово Божье в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, просвещая разные народы и повсюду устраивая христианские церкви. Теперь он и сам мог совершать чудеса именем своего Учителя, Господа Иисуса Христа, исцелять и учить людей. В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, апостол двинулся дальше. Он прошел побережье Черного моря, Крым, при Черноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. На этих горах воссияет благодать Божия, «Будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей!» Возвестил апостол, благословляя Киевские горы и выдрузив крест над будущим Киевом. С проповедью христианства Андрей Первозванный дошел до поселений славян, затем через земли варягов вернулся в Рим и снова в Афракию. Последним селением, куда Андрей Первозванный принес благую весть, был город Патры. Правитель города, непримиримый язычник Игеат, решил распять святого апостола Андрея на кресте, который тот неустанно называл орудием спасения. Чтобы продлить мучение, Игеат приказал не прибивать руки и ноги апостола к кресту, а привязать их. Но из креста Андрей Первозванный два дня учил народ, проповедуя вечную жизнь и блаженство во Христе. Испугавшись народного возмущения, Игеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. «Рави, где ты живешь?» – спросил он когда-то учителя. Иисус ответил. «Пойдите и увидите». Теперь святой апостол знал, что Иисус имел в виду не только все страны на земле, но Царство Божие. Его двери открыты для всех, кто идет за Христом и кто готов за Него умереть. Сколько ни пытались воины снять апостола Андрея с креста, у них ничего не получалось. Яркое сияние вдруг осветило место казни. А когда божественный свет исчез, святой апостол предал душу Господу и теперь навеки был со своим учителем. Жена правителя, ставшая христианкой, сняла с креста тело апостола Андрея и с честью погребла его. По преданию... Крест, на котором распяли святого апостола, был особой формой. Такой крест и ныне носит название Андреевского. Ведь многие земли, куда апостол Андрей впервые принес православную веру, по промыслу Божьему позднее вошли в состав Российской империи. И небесным защитником нашей страны по праву считается святой апостол Андрей Первозванный